Объем Фонда национального благосостояния ФНБ к концу текущего года составит около 7 триллионов рублей с учетом запланированных расходов. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов 19 апреля. По его словам, даже при текущих ценах на нефть средств в фонде будет достаточно для выполнения всех бюджетных обязательств вплоть до 2024 года. В такие непростые времена, которые сложились сегодня, Ресурсы, накопленные резервы как никогда необходимы, добавил министр в эфире телеканала Россия-1. Ранее Силуанов сообщал, что в текущем году планируется выделить 2 триллиона рублей на поддержку экономики и социальной сферы в период пандемии коронавируса. Средства пойдут в первую очередь из резервного фонда. 6 апреля глава Минфина заявила о наступлении новой реальности в экономике. По словам Силуанова, Тучные времена позади, и теперь властям придется более эффективно распоряжаться ресурсами. К чему Россия, по мнению министра, готова? Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.